Итак, всем привет, коллеги. Сегодня у нас 13 февраля. Давайте посмотрим, что произошло с нефтью. В принципе, с ней произошло все то же самое, о чем я говорил неделю назад. Хорошее мощное падение. Прошла она порядка 500 пунктов. Я думаю, на этом она может не остановиться. Но по порядку. Итак. На прошлой неделе я вам говорил, что здесь мы видим достаточно большой объем, который накопили, и это свидетельствует о том, что вероятно всего цену дальше не пустят. Вот в этой области у нас был достаточно большой объем. Как мы видим, три раза цена пыталась пробить данную область сопротивления, но три раза отвешивали по зубам, и она отходила, уходила вниз. Так, на что сейчас стоит обратить внимание, да? то есть, констатируем факт. Практически каждый объем идеально отработался. То есть, вот этот большой объем мы очень долго стояли, то есть, тестировали его неоднократно. В принципе, мы даже, смотрите, мы здесь расширим. На этих объемах, смотрите, раз верхнюю границу протестировали, два флетеля как раз-таки между двумя границами этого объема, и, в принципе, то есть, смогли немного продавить, снести стопы, протестировали и уже пулю полетели вниз. Это хорошо. Это хороший знак, то есть объем хорошо. Вествует. Здесь было просто великолепно, то есть объем уже этого года. Смотрим, то есть здесь очень долго стояли. То есть стояли практически пол полутора суток, потом незначительно, то есть импульсно пробили, раз стопы коррекция, два стопы коррекция, то есть туда даже флат и потом пошли, поехали. На что а -а -а, еще стоит обратить внимание. То есть по факту... У нас был вот этот финишный объем, его прошли насквозь, то есть по факту вот этой иголкой прошпилили, снесли основные стопы и у нас остается только одна цель, которую мы сейчас не достигли. Это у нас уровень 57-56, то есть по факту вот этот вот месячный под, то есть вот эти объемы, вот это накопление, откуда в принципе мы и пошли наверх в декабре прошлого года. Так, план у нас отработался, то есть мы видим, да, то есть как медленная цена идет наверх и как быстро она падает. То есть в принципе такая небольшая паника она закончила и дальше уже, то есть прибыль зафиксировали фонды и дальше давайте будем думать, что может быть. Так, профиль рынка давай, мы тебя вернем обратно на место и погнали. Давайте уже разбираться здесь, сейчас. Это профиль рынка уже актуальный. Давайте его поменяем по цвету. Делаем потемнее, чтобы нам проще было посмотреть по объему. То есть смотрите, по факту сейчас есть сопротивление в районе 60, то есть 59, 85, 60. Ну можно считать как одну область. Наиболее логичное сейчас действие, то есть смотрите, были снесены стопы в пятницу есть какого-то теста мы не наблюдаем то есть вот этой области мы пока теста не наблюдаем то есть я бы вам да был в принципе вот тест верхней границы то есть и более логично сейчас дождаться движения вниз если оно будет то есть, продавать пока не рекомендую и дальше уже имеет смысл ожидать коррекцию а просто только где где остановится. Локально наиболее значимая коррекция, да, то есть наиболее значимая остановка может быть как раз таки в районе 60. Во-первых, круглые числа э многие любят на рынке и зачастую там встречается сопротивление, и цена может безусловно скорректироваться. То есть, как минимум, споткнуться, да, зафлетить, либо скорректироваться. Второй момент это 61. 48, да, то есть по факту движение на 150 пунктов наверх. Теоретически у нас в среду выходят а, запасы нефти, и к, к этому времени уже могут начать готовить нефть, либо для дальнейшего падения, если мы говорим о дальнейшем падении, значит движение будет наверх. Если же запасы каким-либо чудесным образом, то есть увидим мы, в принципе, дефицит. Опять дефицит и инвесторы будут настроены благосклонно, то уже при флете, то цена может и наверх сходить. Поэтому в приоритете у нас сейчас выход вот из этой области флета, то есть из этой проторговки, я думаю, должно уже было хватить времени для набора нового топлива. И основное движение я вижу наверх к 61.50, то есть это наиболее логичная точка для движения наверх и в принципе перед э, крудами, да, то есть перед запасами. 64, я думаю, пока слишком круто, опять же таки до крудов, там уже будет видно, но обычно нефть так быстро не растет, она падает быстро. Опять же таки не забывайте про фундамент, многие страны, которые не входят в опек, они наращивают э, добычу, чтобы захватить элементарную долю на рынке. Так что то, думаю вряд ли сейчас стоит ожидать каких-то больших движений то есть, ну, я в первую очередь говорю аж из четырех сконцентрируемся локально локально мы видим конечно безусловно движение наверх то есть такое коррекционное ближе все-таки дома 6140 61 а эту область давайте отмечу итак волшебство произошло нажал Итак, нажал волшебную кнопку, и мне программа все показала, где заходить и где закрывать позицию. Надеюсь, программа не обманет. Итак, ждем небольшой коррекции к уровню 58, область 58, 80, 59, 10, дальнейший лонг к уровням 59, 85, 60, 30, и основное движение максимально 61.30, 61.70. Отсюда мы ищем продажи. И, в принципе, я думаю, все будет на этой неделе хорошо. Как итог, напоминаю, торгуйте аккуратно, не забывайте про риск-менеджмент, если вы торгуете инструмент впервые минимальным контрактом, денежным. И также рекомендую посмотреть предыдущие обзоры, чтобы понять, как ходит нефть и что от нее стоит ожидать. Вот в принципе все. Всем спасибо. Всех с наступающим 14 февраля, если у нас есть влюбленные. И до новых встреч. Пока-пока.